Хэллоу, что по норвежски означает привет, как дела? Возможно, я, конечно, неправильно что-то сказал. Поступил необычный интересный заказ на норвежскую песню "Вискал Ихи Сова Бурцюм Марната". Что-то про летнюю ночь, что-то про гуляние с любимой девушкой летней ночью. Очень хороший текст. Спонсор сегодняшнего видео Эдди, Эгги Йоргенсен, привет тебе Эгги И соответственно эта песня уезжает к тебе на родину, в Норвегию Нотки несложные, аккорды тоже несложные, интересное сочетание ля минор и ми минор Вот такое вот сочетание обычно, потому что строй, лад больше соответствует ми минору, а тоника у нас на ля Сейчас сыграю, все покажу. Сделано на брата, на тремоло. И можно, кстати, на бряцине тоже сыграть. Нотки есть. Ну, поехали. Кстати, тему тремола можно вполне сыграть и на не ну, например. Так или так. В общем, смотрите сами, выбирайте. Ну, поехали. Мелодия несложная, аккорды тоже простые, очень много минорных аккордов. В качестве ступления по второй струне я взял три ноты и флажлеты ми-соль-ля, ми-ми. Можно сыграть, конечно, обычную ноту. Вложили это интереснее, да? Размер четыре четверти. Мелодия начинается из за такта. Миля ля си до до ре ми ми соль ми Миля ля до си си соль ми Ми ре ре, -ре фа ля ля фа -а соль соль ми до си си ре фа фа ре окончание, которое кстати, повторил э, в последнем куплете. До ля, ми, ре, ми, соль, си, соля. А. И в последнем было си соля. А. И пошло опять до ля, ми реми соль, си соля. А. И окончание, кстати, ми соля. А. То есть ми соля а было во вступлении, и ми соля а через октаву было в конце в самом. Но ну, это когда играл на тремоло. Да? На, на бряцине не тот же самый принцип. Можно использовать те же. Потому что я сделал одинаковые вторые струны, что для вибрато, что для бриации. Нет. Там небольшие отличия. Да, сейчас. Какие здесь у нас а, подводные камни? А, Из-за такта. Восьмая да? миля. И фадиес, Хотя казалось бы ля минор. Но вот тут ля минор, но фа как будто ми минор. Вот единственный момент. Как будто ми минор, но на самом деле ля. Поехали. Значит, вторые струны. Из-за такта можно играть октаву. Ми, ля, -ля да? И когда играем на тремоло, можно... здесь ставить Ой, можно и только здесь надо прийти да? до си можно открытые струны использовать можно пятый лад ноткуля вполне и так, и так звучит хорошо. Но я бы предпочел на тремоло играть все-таки с пятым ладом. А если бы на бряцине, то, конечно, на не лучше звучит с открытыми струнами. Так, значит, Си мы дошли, да? Был Ля минор. Ми минор. Опять к Ля минору приходим. Нотка Ми. Опять Ми минор. Соль, ми. Ой, до. И опять для минор вернулись. Ре мажор. Можно полный взять. Ре фаля. А можно? Ля. Ре до. Соль, ми. Либо так, либо полный аккорд до мажор, потому что си минор. Необычно. Си-си. Я говорю, все аккорды соответствуют, и фадее соответствует ми-минору, но все равно приходит мелодия к нотке ля. Опять для минор То есть здесь был до и до. ля ми до. до. И вот здесь можно полный, да, фа -диез, ля или ля-ре. ля-ре, да? Ми. Си. это для окончания для вибрато можно использовать в конце ре, ми, а, ре мажор в смысле фа здесь для ми. и мой любимый для минорный аккорд ми доля и да еще в конце я сделал обратили внимание да я обычно так не заканчивал произведение в ля миноре. То есть я обычно брал ля минорный аккорд и красиво заканчивал. А тут вот я решил сделать именно кварту через октаву. Ну вот захотелось почему-то. То есть представил как-то Норвегия, фьорды, горы, море. И вот оно как-то так вот у меня представилось. Я художник, я так вижу. Еще раз. Значит, на бряцине можно сыграть, на вибрато можно сыграть, на тремоло можно сыграть. Я сделал вибрато, потом тремоло, и тремоло насыщенный куплет кульминация, Чтобы у мелодии было развитие какое-то, да, поскольку второй куплет уже на тремоло, значит, надо что-то добавить. Динамики, например, и на форте сыграть. И, наконец, там Повтор. По сценарию, по плану можно сказать. 1, 2, 3. Первый на витрата, второй на тремола, и третий с повтором на тремола, но на более громкой динамике. Ну, вроде все рассказал. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, балалайки, если вам понравилась и песня. А песни народов мира, кстати, продолжаются, да, было уже у нас и грузинская, и болгарская, и сербская песни. Вот, другие песни можете посмотреть на моем канале, как обычно. А, переходите по ссылкам в группу ВКонтакте, присоединяйтесь к нашему интернет-ансамблю, Facebook, Instagram, все есть в описании, мой сайт. Конечно же, если хотите приобрести сборники нот для балалайки, тоже пишите мне на почту или в личку, куда вам удобно. поставки есть и, естественно, можете заказать. Лайки. На этом пока все. До скорых встреч. Пока.